Здорово, шауцы, я расскажу вам о игре Пауэр Rangers Legacy Wars, но не про этих, эти, хоть нормальные, я про игру, слабонервных прошу отойти от экранов, помчались. Ага, изначально кажется, что это дикая пародия на Injustice или МК, но нет, тут все намного хуже, это пародия на грёбаную Клэш, Роя или Clash of Clans, я не особо шарю, я знаю, сейчас все малолетние фаны Клэша начнут меня оскорблять, но я просто не люблю этот кал. так вот, первое управление, единственное действие можно делать, проводя экран вправо и влево, атаки проводятся так же, карточками выкидывая их, как угадайте где? В рояле, правильно, тут даже и сундуки с персонажами, как в рояле, и покупка карточек героев. Но самое главное, после чего у вас загорит с этой игры, это... Я про лаги, их тут неумоверное количество. Я играю с ПК, и то я заметил пару лагов. А если сидеть с телефона, то там вообще мясо. Они туда просто понапихали у ему кава. Вот и вышло соответствующее создание. А про то, что там удар даже не достигает цели, я вообще молчу. Ну думаю и всё. моя оценка 4 из 10, не советую, хотя я вам не хозяин, так что решайте сами, ну все, шауцы, не прощаюсь.